Привет, брат. Сегодня 22 сентября 2017 года и у тебя сегодня юбилей. Первый, серьезный. Я даже маленечко даже не понимаю, что вот сегодня ты празднуешь такую дату. Долго думали, как же тебя поздравить и решили сделать тебе некий сюрприз. Ну что, наберись терпения, мы начинаем. Любви и здоровья, удачи, побед Живи еще тысячу лет Год прибавляя, не станешь старее Белые свечи, за скорее Сбудется все, что ты загадаешь Скоро об этом узнаешь Тот шоколадный, слова восхищения Тебя поздравляем рождения дорогой мой сыночек Сережа я хочу поздравить тебя с днем рождения с, с какой с круглой даты да вот пожелать тебе здоровья и самое главное чтобы ты не болел бол... Когда не болел веселый был жизнь радостный и детей таких же вырастил бы вот когдашенька наша была была в жизни Веселой такой мы на нее всегда любовались и на вас тоже в общем всего доброго пока поздравляю тебе мои это моими цветами загорода, А ты, доча, на, на этом На дома на а? ну, нашего, нашего, не чужого Паша, позови Леша. Саша, Леша, быстро, быстро, позови. Позови. Давай объяснять приключения тебя. Леш. Все серьезно, здесь серьезно. не А Леша, Алеша, иди сюда. Юра, иди сюда. Дай, давай, давай. Ау, ау, ау. А ты что? Крабные сушки. Багажа нету. О, нет. Давай, снимем три-четыре. Здоровый. Благополучие всем! Чтобы все желания исполнились. С днем рождения, Сережа! С днем рождения, ура! С рождения! С рождения! С рождения! С рождения! С за тебя! Ну пейте! Кейкушек! Ну, Сережа! Приезжай, мы тебя да. тоже ждем Да Приезжайте все Сань, ты постой, ты что бегаешь? Старше, старше, старше. Дай тебя засниму Это Привет. старший брат Софа, ну ты то что, тебя уже сто раз снимали Юрий Приезжайте в Германию Алеша, поздравь по-немецки, что-нибудь скажи по-немецки. And... <решит> and... <решит> <решит> С днем рождения! Всего хорошего и хорошей жизни! <решит> <решит> ну все, желаний, семейного счастья и успехов в работе. Сереженька, приезжайте к нам в гости. Давно уже не приезжали, мы вас ждем. Или в гости приглашайте. Или в гости приглашайте. Вот так. Серега, ну приезжай, будь человеком. Пусть выпить с кем-то будет. Но никто не пьет. Все, выключаю. Дочку замуж выдает. Что ж теперь? Поздравляю тебя, Сережа! Все составят, ну как тебе сказать, жизнь бежит. Оль, я сам позвоню. А я все тебя никак не могу забыть. Помнишь, как мы ехали на Запорожце, а ты стоишь, и дядя Саша говоришь, почему-то пыль пешком идет, а мы на вас запорожцы едем. И а все твои маленькие заморочки забыл, помню может. до сих пор. Такая уж моя судьба. В общем, Сережа. Счастье твоей дочки. Пусть живут долго, счастливы. Вас не забывают. и вы их не обижайте. Баблюпа, а теперь поздравление с Сережа. а тоже у него же любили. У него любили 45 нет. лет. Ой, Скоро, муженька, Не нет. Я говорю, поздравляю. Потерпите тебе. И долгих домиков. Чтобы ты не только внуков дожал, да но и правнуков. Так что вот как я, у меня уже вот третья правнучка родится. Вы тебе столько лет. Счастливых, хороших, семейной жизни. Не обижай Юлю и не обижай детей. Живи долго, Север. Сережа, поздравляю я тебя, братишка, с днем рождения. Каждый день без исключения жизнь пусть радует тебя. Я желаю тебе счастья много-много и любви. Нет их лучше и дороже. Эти вещи цени, чтоб финансовые беды не печалили тебя. Ну и крепкого здоровья. Остальное все фигня. Все Серега, поздравляем тебя с днем рождения, с 45-летием, с твоим. Желаем тебе счастья, здоровья, успехов. успехов в работе, в карьере и быстрее внуков или внучек. Все, поздравляем. Поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе больше побед в жизни и мужских сил тебе, чтобы мы были прям мужиками русскими. Серёж, наверное, подумал странно, где это они снимают этот ролик. Мы находимся сейчас в новом здании, которое вы не видели. Надеюсь, когда-нибудь к нам приедете, увидите. Мы находимся в бассейне Олимпия. Ну, мы только с бассейна пришли. То есть, Серёжа, и решили тебя здесь и поздравить Мы тебя поздравляем и любим И желаем тебе благополучия Семейного и всяческих благ в жизни Будь здоров и счастлив С днем рождения тебя, Сергей С днем рождения С днем рождения С днем рождения, С днем рождения! отлично. Ну, я тебя тоже поздравляю с днем рождения, благополучия, здоровья, чтобы все у тебя это, было хорошо на работе и и с твоим днем рождения, с прекрасной, красивой датой. Ты самый счастливый человек на этой планете, у тебя есть все, по крайней мере, нам так кажется. Прекрасная семья, замечательный дом, хорошая работа. Мы тебе желаем, чтобы в твоем сердце всегда жила любовь. Пускай твои близкие люди, которые тебя окружают, всегда поддержат в любых начинаниях твоих, окружают тебя теплом, заботой, любовью чтобы дети всегда были здоровы, в скором будущем, чтобы появились внуки, чтобы ты был самым-самым богатым человеком на этой планете. Я поддерживаю полностью все эти поздравления. Серега, сегодня у нас необычное поздравление, видео такое, да, поздравление. К сожалению, не могли присутствовать Иришка и Темка. Тема после тренировки батоном уснул, Ириша у себя уже дома. Я тебя также от всей души поздравляю, дружище, желаю тебе всего самого наилучшего, здоровья, успехов. В твоей работе ты молодец, идешь по карьерной лестнице. Это очень радует. Здоровья тебе, всех земных благ и всего-всего самого наилучшего. Мы тебя любим, целуем, уважаем. Пока. Хэппи пёзы тую. Ну что, друзья, поднимем бокалы. Серега, Поздравляем тебя с днем рождения С днем рождения Наверное, родные и близкие тебе уже всего-всего Нажелали, что неохота повторяться И желать тебе счастья, богатства, любви и Все остальное Наверное, к 45 годам У тебя, как у нормального мужика, уже все есть Хороший дом, отличная жена Прекрасные дети Клевая работа Что тебе еще надо для счастья? Мне хочется тебе сказать одно Жизнь коротка Нарушая правила. Прощаю быстро, люби искренне, целую медленно, смейся неудержимо. И никогда не расстраивайся за то, что тебе когда пришлось. Когда-то тебе пришлось рассмеяться от души. Серега, мы тебя любим. Мы поздравляем тебя искренне. С днем рождения и желаем тебе всего самого хорошего. продолжая в том же духе. Твои Гольцовы? Что скажешь, Тунь? <связывая> Ha, ha, ha.